Кришна Кришна, Хари Хари, Хари Рама Хари Рама Рама, Хари Хари, Хари Кришна, Хари Кришна, Кришна Хари Хари, Хари Хари Ари Кришна, Ари Кришна, Кришна Кришна, Ари Hare Ари Рама, Ари Рама, Рама Рама, Ари Ари, Ари Кришна, Кришна, Кришна Ари Hare Hare Рама, Ари Рама, Рама Рама, Ари Ари Кришна, Ари Кришна, Кришна, Кришна, Ари Хари. Ари Рама, Ари Рама, Рама, Рама, Ари Ари Кришна, Ари Кришна, Кришна, Ари Ари Рама, Ари Рама, Рама, Рама, Ари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 Рама Рама, Аре Аре, Аре Кришна, Аре Кришна, Кришна Кришна, Аре Аре, Аре Рама, Аре Рама, Рама Рама, Рама Рама, Гауру, Хари Бол, Хари Бол.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 Харибо. Харибо. Харибо. Харибо. Харибо. Харибо. Гураби, Гаура, Чандра, РАДИКАЯ Аяистадале, Кришна, Ая Кришна, Бхакта, Ая Тадбхакта, Ая Намо Намо, Сри Кришна Чайтанна, Брахни Тананда, Сриадвай Тагада, Адхаре Срибасади, Гаур Бхакта Вринда. Блахари Кришна Krishna, Хришна Кришна Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Хришна Hare, Hare Хришна Uh, first, I am offering my unlimited obeisance to my spiritual master Nitalila Prabhusram Vishnu Padeshtroudar Saptasri Sri Sri Mad Bhakti Sri Rup Chidanand Goswami Maharaj. After same obeisance, I am my student Gurudev Nityalila Prabhusram Bhakti Sri Rup Goswami Maharaj. al Vaishnava and al Vaishnavis. So you know some pastime in Mahabharata. Yeah? You try listening some pastimes in Mahabharata when these five Pandavas they are going to forest, you know, forest. They are 12 13, 12 years, they are going to forest, and one year they are a very secret place, you know, yeah. five Pandavas, this Mahabharata. So that's so telling why happening this Mahabharata. What is the reason about the Mahabhar? This, this, this main reason is the tongue, you know. So necessary, you are always control your tongue. Sometimes also our house also makes Mahabhar. Husband, wife, father, mother, father, sister, and our family, sometimes they are also happening Mahabhar. Why you are not controlling your tongue? So Draupadi, you know, she, she, only she tells, Oh, blind, you know Andhar Kaputra Andhaha Thai, you know this. With the blind other and the blind son also. You know, there's a big story maybe you know how this Maidana making one assembly. This assembly, such an assembly, where the water, but they are thinking there's not the water, there is the earth. But where the earth they look like this the water. So anyhow, when fall down. They are thinking maybe they are not water. Then Draupadi only sit all, oh blind. How <coughs> father is the blind? The son also blind. You know, so they become so angry. You know, after how they are playing gambling and how they are taking everything and try to negate to Draupadi and after happening with a big matter. So Guru is telling. You know, our every leaves. Limbs is the, always limbs is that bone. So you are like, our finger is the bone, so it's like staying. Our hand is the bone, so you are straight. And the back saddle bone, you are sitting. Leg also bone, you are walking. But one place, they are not bone. But where they not bone, tongue. Tongue is the no bone. So all, you know, so always, original sound so always telling oh always you try to if control your tongue then everything becomes okay you know telling oh always your tongue one telling something oh you can't always some telling you can control your bat back every day one one laugh chanting hari right, usually you know? tongue is the control but you're So, so so the, Прежде всего, я предлагаю поклон моему духовному учителю, не целила правишна, омнишна пата, что драшата, Шри Шримат, Бхакти, Шрипаписитхантинга своему хараджу. Затем такие же поклоны предлагаю моему шекшитховному учителю. Не телила правишна, омнишна пата, что драшата, Шри Шримат, Шри Бхакти, Виданти, Шрили Наранинга своему хараджу, всем вайшнавам и вайшнаве. Сегодня мы послушаем немного об играх, которые происходили в время Махабхараты. Как мы знаем, Пандовы, пять Пандовых, пять братьев, 12 лет провели в ссылке в лесу, а затем еще один год скрывались. Почему же это произошло? Почему случилось вообще Махабхарата? Причина одна, главное — язык. Поэтому нам всегда нужно следить за тем, что мы говорим. Бывает, что мы не контролируем свои слова, и дома у нас тоже происходит Махабхарата. То есть великие сражения, великие битвы, какие Супруги ругаются между собой, между родителями и детьми нет понимания, между братьями и сестрами конфликты. Почему? Потому что мы не следим за речью, мы не следим за своим языком, за тем, что мы говорим. Возможно, вы знаете эту историю, как Майданова создал зал собраний, очень красивый и настолько искусный, что вода там казалась поверхностью а поверхность выглядела как вода. То есть можно было перепутать. И Дрюйодана, поскольку очень искусно был сделан зал собрания, перепутал. Перед ним была вода, однако он подумал, что это пол. Наступил и упал, поскольку была не поверхность, а была вода. Друпаде очень это развеселило, и она сказала, вот у слепого отца слепой сын, как бы намекая на то, что отец Друйодан слепой, поэтому Дрюйодана не посмотрел под ноги внимательно, и не понял, что перед ним вода, и упал в эту воду. И Дрюйот она так разозлилась на эти слова Дрюйопаде, что потом чем это обернулось? Случилась азартная игра, когда у все отобрали. Затем, когда Дрюйопаде пытались раздеть публично в зале собраний. Из-за чего? Из-за того, что Другупади так пошутила. У слепого отца слепой сын. Гурудевшила Бахтиданта Нарайна Гасай говорил, что в каждой части нашего тела есть кости. Например, Пальцы есть кости, поэтому мы можем держать палец ровно, либо сгибать его. В руке есть кости, поэтому мы можем управлять ей. У нас есть позвоночник, поэтому мы можем сидеть ровно. В наших ногах есть кости, поэтому мы ходим. Однако есть одно место в нашем теле, где нет костей. Какое это место? Язык. Мы даже говорим «язык без костей». Поэтому язык зачастую неуправляемый. Нам всегда хочется говорить. Но нужно стараться так или иначе совладать со своей речью, с языком, потому что это главная причина, чтобы все в нашей жизни было благополучно. Рупа Гасоми дает наставление, с чего он начинает, ба человеком, с того, чтобы контролировать свою речь. Как можно это сделать? Повторять один лаг, 64 круга мы каждый день, но мы же не хотим этого делать, мы не хотим занимать свой язык, с воспеванием святого имени нам хочется пообсуждать кого-то, кому-то что-то высказать, поэтому у нас дома и случается махабхарта, случается война, недопонимание, конфликты, потому что мы язык не тем занимаем, не святым именем, а пустыми разговорами. So Burzav tali, if you are so much not tucking, then every day chanting one one of the harinam, then easily your tongue is the control. But if you don't want chanting harinam, eh, you are try to hide, hide, fight. So if they are one dress life and good life, they are try to control this tongue, you know. Иногда муж и жена тоже ссорятся из-за того, что они не сдерживаются в своих высказываниях. Поэтому если мы хотим поговорить, если нам нужно высказаться, вот не имется нам, язык хочет какую-то работу себе, занимайте его в повторении святого имени. Но мы же не хотим этого делать. Мы не хотим повторять хартам А вот поспорить, высказать свое очень важное мнение мы всегда гораздо. Но Грудев говорил, что если грехаски, особенно семейные люди хотят жить счастливо, благополучно, Нужно всегда стараться контролировать свой язык. Иногда лучше сдержаться, промолчать и повторить святое имя, занять языком занять язык воспеванием харинама, не обсуждением каких-либо недостатков. So, Руден даже говорил, что у немых людей очень счастливая жизнь. У них нет врагов. Почему? Потому что они немые, поэтому Они не могут сказать кому-то колкости, и на них никто не обижается. Они живут благополучно. Yes. So when, when Драбвадди becomes so much thirsty. Oh, I am so much thirsty, I cannot walk. Can we arrange some water? Then Juru Shri Maharaja tells him, can you climb in tree? No? Where is the water, not water? How understand? If some sky flying some birds, then they understand they are in some water. Then tell you, oh, they are near the, there are some flying some birds. So that's so who we went to bring water when you want, take water that I mean soft. One big crane, you know, big crane. Well, as be careful, dhan. Then tell you, who are you? Well, this is the pond, Is the this is the bill bill bill to me. And first I give your messenger, then I can take water. You know I am who? Who am I? You know, I am topmost, you know, Gada. Claim is my hand, top most either. When by force you are taking the water, then either die. Then Jim Maharaj tells our judgha beam did not return. Can you go? Then we saw Vim is the dead die. Then who is the killing my Brother, then when again he wants to take the water, then again be careful. Without my answer, cannot take water. Then he saw one crane below. First you can give my answer, then you can take water. But why? Originally the bee Gandhi carrying the bow, higher bow. your crane. First I give your answer, then I can take water. Then by force when take water. He also became died. Nakulushadeva like this is When no anybody returned, then Judhishri Maharaj we went. Oh, went. again when he saw, oh, my poor brother had died. You know, who is the kill them? Again, when to drink water, again coming this sound. Be careful. He can give my answer, then he can What is the meaning of Judaism? Judiciary meaning means you know, fight. Even with the fight going each other, you know, that time is the only one thing is how I killed some person, you know. Do and die like this. But that situation also, this mind is the complete steel, you know, no restless, you know, very peaceful mind. So when again he asked then telling. And what is your question then he asking so many questions today we try the one two questions listening what is question first question is that who is the this material world not in depth or any who is the not in depth this world? no no he, no, he first asking who is the happiness of this world You know, who is the happiness is the, this world. Then Judishri Maharajalen or any Aprabasa. That person is the happiness, this material world. Who is the not any in debt? You know, no any in-depth. And aprabas, aprabasa meaning is the who is the always sleeping this own house, you know. Who is not in depth and who is always sleeping this own house? That person, only that person is the happiness person. Now coming question, who is sleeping this own house? You are telling you are sleeping all house. You are telling you are not any in-depth. I am completely free of in-depth. No, you are in depth, you are not sleeping in his own house. So now we you know you are telling this is my house. You know, I am this all paper. With me. You know, this is the my house. I am by this house. Well, no, this is not your house. You know, you are refuge person, you are. Only you know, only someday for you are here. When you are killed, then what happening in your house? Then where you go? So telling who is the happiness this method? Who is the happiness? Who is the always living this own house? Now come question. So where is our own house? Own house is the Krishna telling Bhagavad Gita, hey Arjun, Mam Upatu to Kanteya Punarajanavidade. You know, back to God and back to home. You know, where is our own house? Own house is the Golaga Vrindavan. You know, our own house is Goloka Vrindavan. Krishna telling Jat Gatva, when one time somebody go there, again he never come with this material world. You know? When somebody goes there, Krishna telling Tat Prasadad Param Santi. Only when you are going to Golaga Vrindavan, there is the completely peaceful. There is the several kind of this problem, you know, old days, DG, Tara, you know, Jadhi, you no, no any dgs, there, Mritu, no birth and no death. They are not adhyatmik, adhidaivik, adhivhautik, you know, three kinds of diseases, no any suffering, you know, only there is the, no birth, no death, no old age, there always is the Brahman, something, eternal peaceful, where? Only Krishna's planet, Krishna's abode, only there. And this material world always, this is the this opposite, you know, there's seven kind of problems here. So telling, telling only that person, only, you know, who is the This the upper base meaning sleeping house. Hey, yar, when Golgotha, when you are, this is our only one, our own house. You can tell then, I can tell you another thing. Когда пять пандавов, пять братьев Друопаде, были в ссылке, скитались по лесу. Однажды Друопаде очень сильно захотела пить, настолько сильно, что она не могла идти дальше. Поэтому Юдастори Махарадж попросил Биму забраться на дерево и оглян... оглядеться с высоты, что находится вокруг. То есть, если где-нибудь озера или, может быть, где-нибудь есть птицы, потому что если есть птицы, то рядом есть вода, потому что птицам нужна вода. Итак, Бима по просьбе Юдастори Махараджа залез на дерево, осмотрелся и увидел пруд. Подошел потом к этому пруду, чтобы набрать воды для дропади. Около этого пруда он увидел большую цаплю. И цапля спросила Биму, кто ты? И он сказал, что он пришел за водой. Цапля ответила, этот пруд, это озеро принадлежит мне. Поэтому без моего разрешения, без моего дозволения ты не можешь набрать воды из этого пруда. Сначала ответь на мой вопрос. Если ответишь верно, тогда сможешь набрать воды. Бима подумала, ну ничего себе, какая-то цапля мне будет ставить условия. Я настолько искусен во владении булавой, я самый лучший воин, владеющий этим оружием была, поэтому зачем мне служится цаплю? Я так возьму воду, которая мне нужна. Не буду я отвечать ни на какие вопросы. Но как только Бима попытался сделать это, он тут же упал замертво. То есть Бима остался лежать без чувств около этого озера. А между тем, оставшиеся пантовые дроупади были на расстоянии, время шло, а Бима так и не возвращался. Поэтому Диштера Махарадж послал Арджуну. Произошла та же самая история. Цапля спросила, кто это. Арджуна сказал, что пришел за водой. Цапля сказала, этот пруд принадлежит мне, поэтому, не ответив на мои вопросы, ты не можешь набрать воды. Арджуна тоже подумал, зачем я буду идти на, какие, идти на поводу цапли. Я самый великий лучник, поэтому я просто наберу воды. Что мне грозит-то? Но как только он попытался набрать воду, тоже упал замертво. Та же, история, та же история произошла с Накулой и Сахадевом. Также они пришли к этому пруду, Цахли сказала, «Осторожно, берегитесь, вы не можете набрать воду без моего дозволения». Накулой и Сахадева также проигнорировали предупреждение от Цапли и упали без сознания. Шло время, и Даштеля Махарадж думала, где же мои братья? И Бима не возвращается, и Арджуна, и Накулой, и Сахадева, что же произошло? И он отправился узнать, что случилось. Когда он подошел, то увидел, что все его четверо братьев лежат замертво, лежат без сознания. И Цапля тоже сказала ему, ты не можешь набрать воды, не ответив на мои вопросы. И так произошел разговор. Поэтому, поскольку Юдыш Теремахарадж согласился ответить на вопросы Цапли, то между ними состоялся диалог. Цапля задавала вопросы, а Юдыш отвечал. Кто такой Юдыш Теремахарадж? Что означает его имя? Юдха – это война, битва. Какое обычно умонастроение, какое состояние у тех, кто сражается? Одно. Либо убить противника, либо умереть самому. То есть предотвратить свою смерть, убить своего врага. Юдха, то есть тот, кто сражается. Сдхир означает спокойный, уравновешенный. То есть юдх, юдхи-штира. Тот, чей ум стхира, чей ум спокойный даже во время юдхи, даже во время войны. То есть юдхи-штира-махараш всегда сохранял всегда был уравновешенным, всегда сохранял спокойствие. Поэтому, увидев даже своих братьев, лежащих на земле замертво, он сохранял спокойствие и ответил на вопросы цапли. Поскольку вопросов очень много, сегодня мы постараемся послушать, может быть, один-два вопроса и ответы, которые дал Юдиштера Махарадж. Первый вопрос, который мы рассмотрим. Цапля спросила Юдиштера Махараджа, кто счастлив в этом мире? Юдиштера Махарадж ответил, а Аправаси. Что это значит? а ринь, то есть А-отрицательная частичка. Тот, у кого нет рини, у кого нет долгов. А праваса, тот, кто спит всегда в своем доме. С первой частью вроде все понятно. Арини – тот, у кого нет долгов. А праваса, тот, кто спит в своем доме. Возникает вопрос, а что это значит? Ведь кажется, мы спим и так в своем доме, у нас есть свидетельство о праве собственности, да, выписка из Екреол, что квартира наша, мы спим, находимся здесь. Однако нет. Это не наш подлинный дом. Потому что, когда мы оставим это тело, этот дом перестанет нам принадлежать, эта квартира перестанет быть наша, она перейдет кому-то по наследству, ее продадут. И мы в этом мире ненадолго. Мы здесь просто как беженцы, как в гостинице находимся. А после смерти мы отправимся в другое место. И в какое же место? Куда мы отправимся? Кришна говорит в Гете. Абрама Баванар Лока мам Наш подлинный дом это Галаква Рендавана, потому что тот, кто попадает на Галаква Рендавана, попадает в духовный мир Он больше не рождается в этом материальном мире. То есть, поскольку в этом материальном мире мы не дома, мы в гостинице условно в гостинице, мы постоянно меняем свое место пребывания. То в одном доме живем, то в другом доме, то в одной стране, то в другой. А дом — это нечто постоянное. И вот наш постоянный дом — это Голога Вриндавана, обитель Господа, достигнув которой мы больше не будем рождаться в этом материальном мире. Также Кришна говорит «Яд Гатвана Анивар Танте Тангама Парамамама». Он также говорит «Яд Гатва тот, кто попадает в мою обитель не возвращается из нее в этот материальный мир, поскольку Тадхама Парамама это высший дхам. То есть мы достигаем своей высшей цели, и нам не приходится рождаться в этом материальном мире. Только духовный мир является нашим подлинным домом. В материальном мире мы не находимся дома, поэтому мы страдаем, как беженцы. Какие есть страдания в материальном мире? Их семь. Четыре страдания. Джанма, мритью, джара, бьядхи. Джанма, страдания, которые мы испытываем, рождаясь. Мритью, страдания, которые мы претерпеваем, когда умираем. Джанма, мритью, джара. Страдания, которые мы испытываем, когда стареем, да, когда тело начинает перестает работать правильно, когда мы перестаем быть нужны окружающим, потому что с нас уже нечего взять. Бьядхи, болезни. Сколько болезней не лечит, современная наука, новые болезни постоянно появляются. То есть четыре вида страданий. Джанма, мритью, джара, ярхи, рождение, смерть, старость, болезни и еще, кроме этого, Адхиатмика, страдания от своего ума и тела, Адхибаутика, страдания от живых других существ и Адхидайвика, страдания от полубогов, то есть от стихийных бедствий, поскольку полубоги управляют стихиями природы. И вот в этом материальном мире, поэтому разгоряя вот этот вопрос, который, зад... который задала цапля, мы на самом деле не спим в своем доме. Потому что мы здесь временно. Наш настоящий дом — это Галлок Вриндавана, обитель Господа. Поэтому только там мы можем быть счастливы. Finish, uh, so, so, this is one thing. And this is who is the no in-depth. So you are telling you are not in-depth, in depth, you, are, you know. You know, in depth, you are in, Like that, Deva see. High in depth is the is the Demigod. Why? Why we are in depth in Demigod? You know, they are giving wind. They are give light. It's the Sun God, you know, the Sun God. They are wind. They are gave to us. They are give rain. They are also gave to us. You know. So they are. So you are in depth in Deva. Deva. They were see. Then second in depth is the see, Rishimuni. Rishi this is all knowledge, you know. Where you are got this all knowledge, but our Rishimuni there get all knowledge. This Ayurvedic medicine, you know, Dhannantari. Dhannantari he is the get this all kind of this Ayurvedic all medicine. He is the get the Dhannantari. So this so you are in depth. This all Rishi also they were see. And third indept is the butta. Bhutta meaning is the your all family. So when you are take bath here, you know, so many, many persons they are held to us, you know. Your father, mother, your daughter, sister, auntie, your uncle, you know, and there are so many persons always they are held to us. So you are also in depth, also there. They were see Bhutta will say in depth also this is the key. If they are not any a minister, not any prime minister, not any. You know, so then what happening? Then not possible. The country is the nicely going. Then coming so many fight. If one day this police stop, you know, then what happening? Mahabharat happening our country. If one day they are not controlling any police, not looking. So controlling this is the king controlling our minister. So. You are very nicely, you are staying this material well. you are also in-depth there. And then 50 in-depth is the father and the mother, you know, their mother, he, nine months, keep to us this home, oh, you know, and when she gave birth, she feeling so much pain, you know, so much pain. And when you are in childhood, midnight, you are weeping children, you know, weeping children, Sometimes mother, you know, what whole night she cannot somebody can sleep also. Many nights she cannot sleep. And sometimes she's passing urine on a stool. Sometimes you know, she's the cleaning, our urine stool, she the cleaning, you know. And what asked mother when he he eat, but when some child, then what happened? Half eat go to child, you know. She gave it to this child. So mother, he collected money, he gave. So father, mother, they are maintaining your life. So you are in depth also there. So you are every time is the in the indefinite depth, you are in depth. So telling who is the no in depth, but, but you are already in depth. But now coming question, if you are trying, only how you are pre up. This is the father and mother, the in-depth whole life you are doing service, father and mother. It cannot pre-up in depth of your father and mother. It cannot pre up this in-depth Never. Why? They are doing so much hard for work for us. So always you are in depth. There so many in depth you have. Then how can pre? How you can pre. Yes. Yeah. So so you are everybody is in-depth. So, but this is the telling who is the pre of this all in-depth. Only there, only. Can you tell? Then I can tell you second Итак, мы разбираем ответ «Арине Аправасу», то есть счастливы те, у кого нет долгов и кто всегда спит в своем доме. Вторую часть «Аправаса» мы разобрали, то есть поняли, что этот мир не является нашим домом. Возвращаемся к первому слову Арини, то есть «А» — нет, Рини долгов», те, у кого нет долгов. Нам может казаться, что если у нас нет кредитов, ипотеки, то у нас нет долгов. Однако это не так. В одиннадцатой песне Бхагава там описывается, что у нас есть пять видов долгов, какие-то долги. Дева риши, дева. Первый вид долга это наш долг перед полубогами, потому что они дают нам то, что необходимо для жизни. Благодаря ним у нас есть воздух, который мы дышим, у нас есть свет, благодаря которому мы видим. Полубоги посылают нам дожди, поэтому мы можем что-то выращивать. То есть они обеспечивают условия жизни, в которых мы с вами можем существовать. Поэтому первый вид долгов дева-риши, первая часть Дева это наши долги перед Девами, перед Деватами, перед полубогами, поскольку они обеспечивают нам то, что необходимо для жизни этого материального тела. Дева вторая часть Риши, второй вид долга это наш долг перед мудрецами. Они дают нам знания. Они объяснили нам Айрведу. Тон рассказал нам об Юрведе, о медицине, донес это знание. И мы пользуемся этой информацией. Благодаря кому? Благодаря рише, мудрецам, которые передали нам это знание. То есть второй вид долгов ⁇ долг перед рише, перед, перед мудрецами. Третий вид долга ⁇ хутапта. Мху указывает на семью. Когда мы рождаемся, так много людей заботятся о нас. Родители, дяди, тети, сестры. Потому что когда рождается маленький ребенок, за ним нужно очень много ухода, много заботы. И маленький ребенок, он сам себя не может поддерживать, он себя не может обеспечивать. Кто о нем заботится? Окружающие. Вот перед теми, кто помогает нам, мы тоже в долгу. То есть третий вид долга перед членами семьи, перед теми, перед тем, кто нам помогает. Четвертый вид долга на перед правителем, перед царем. Если бы не было. Если бы не было правителя, министров, разных служб, в стране не было бы спокойствия. Представьте, например, что на один день полицию распустили. Вот на один день полиции вообще нет. Сразу начались бы беспорядки, начались бы войны, вторжение на территорию страны, потому что нет того, кто защитил бы страну, нет того, кто обеспечил бы порядок. Началась бы сразу Махабхарата, началось бы великое сражение, беспорядки. Поэтому мы в долгу перед Наринам, перед царем, перед правителем, благодаря которому в государстве все более или менее устойчиво. То есть, конечно, проблемы есть, но государство защищено и внутри, потому что есть полиция, и защищено от внешних врагов, врагов от вторжения извне, от других стран. И пятый вид долгов – отдельно выделяются родители. То есть мы с вами, когда говорили «бутапты» – семья, мы выделяли всех, кто помогает нам. И вот родители отдельно еще выделяются как пятая категория. Почему? Потому что их вклад, их забота о нас настолько велики, что необходимо отдать им должное. Необходимо выделить их в отдельную категорию. Что делает мать? Она 9 месяцев вынашивает ребенка. Потом вы знаете, да, у кого есть дети, как матери ночами не спят, потому что дети бывают плачут всю ночь на пролет, и у матери тоже сбивается режим дня график ее жизни, она тоже вместе с ребенком не спит, по ночам заботится о нем, укачивает, помогает ему уснуть, меняет подгузники, моет ребенка. Когда нет детей, родители сами спокойно кушают, принимают пищу. Но когда появляется ребенок, все внимание на него. И мать уже сама не поест, пока не накормит малыша, пока не убедится, что с ним все хорошо, что он спокойный. Деньги тоже на кого тратится в семье. Когда появляется маленький ребенок, Огромные суммы, вы сами эти знаете, уходят на детей, на подгузники, на одежды, на пеленки, на еду и так далее. Поэтому родители очень много заботятся о нас. И перед ними мы, конечно, тоже в долгу, это безусловно. Поэтому если мы посмотрим, то даже если внешне у нас, казалось бы, нет долгов, нет кредитов, мы должны. Мы должны и полубогам, и мудрецам, и правителям, и тем, кто нам помогает, и своим родителям. Как же нам избавиться от этих долгов? Как перестать быть обязанными? Если мы пытаемся просто формально отдать долг, то есть служением, ответной заботой, мы не сможем этого сделать. Потому что даже, чтобы, даже если мы будем всю жизнь служить родителям, заботиться о них, мы не вернем долгом. То есть, казалось бы, родители заботятся о нас всего лишь непредложительный период времени, когда ребенок в чреве матери, потом, когда он взрослеет, но они столько заботы, столько любви, столько усилий вкладывают в нас, что даже если всю оставшуюся жизнь мы будем заботиться о них в ответ, мы не сможем им отплатить. И это всего лишь один долг, долг перед родителями. Мы даже его погасить не можем. Как же это тогда нам освободиться от долгов? Как перестать быть обязанными? Городе, по -моему... А город по-моему, вот есть. Только без видео, без аудио. финиш. Сейчас я говорю, что постараюсь поговорить. Недоступен у Гурджи телефон. Подождем немножко, может быть, еще переподключится. Но ответ там следующий в этой штуке, что те, кто служен Господу, они освобождаются от всех видов долгов, потому что все должны Господу, в том числе те, кому должны мы. Поэтому если мы служим Ему, все наши долги погашаются.